Советую вам канал RioPlay, на нем вы найдете качественные игры, также найдете красивое интро. Этот канал только развивается, но я этого чувака знаю давно. Его зовут Дима, мы с ним играем в CSGO, в Terrario, в Minecraft, ну иногда катаем всякие катки в Fortnite и Apex Legends. Я не буду долго рассказывать. Ссылка будет в аннотации в конце ролика и в ссылке по описанию. Подписывайтесь. Также подписывайтесь на канал Neon Dog, Ссылка на который будет также в описании. Подписывайтесь. Ну шо, первый э, эксперимент э, в джускаусе у нас будет с, с самолетом. Надо его сначала захватить. Да, самолет попрыгунчик, это в принципе нормально для джукалс. тихо тихо тихо тихо тихо тихо -тих -тих, не двигайся. Так-то, а где пилот? Хеллоу. Достоять. Да, а. Да. да ты, о, молочек. Я хочу посмотреть, сколько нужно шариков при фигачи, чтобы он мог взлететь сам. Первый. Очевидно, то, что четырьмя мы не обойдемся. Два. Три. Четыре. Пять. Имя oh, wow, wow, wow, wow, wow. оу-воу-воу-воу-воу-воу. отсюда. отсюда. что Ну и еще вот здесь. Ну шо. <coughs> Пишите свои догадки в комментариях, ставьте видео на паузу и говорите, будет ли работать или нет. Ну, также ссылочка, точнее, вот сейчас будет в углу. Допрос uh, Сможет ли или нет ну как, поехали Твою мать Я трастеры подфигачил Теперь что заново делать Да пошел вон пошел. Пошел. Uh, Придурок Теперь я все нормально прифигачу. Вот это шарики, шарики. Ну и что ж, теперь мы полностью готовы. Так да что ж, там так Ладно, раз, два, три. Um. Um. Um. Um. Um. Ладно, сейчас исправим. И вот так. Вот сейчас должно работать идеально. Как говорит мой за символов Раз, два, три. Сейчас ты должен нормально взлететь. Ура! Не, не хватает, не хватает А вот спереди Тянет его вниз Окей, okay. так, да, сделаем так И так Бо! Офигенно Так, и попробуем сейчас Ну-ка Сейчас-то ты должен нормально завестись Куда поехали? Ну-ка, я здесь, сейчас опущу трой. Э-э-э-э. А ну, как бы этой игре не присуще законы физики, но здравый-то смысл может быть, что этот самолет бочку сделает. А Боже, что с этой игрой не так? самолет какая-то отлетит еще навернется ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка так ладно первый эксперимент готов теперь пошли искать следующий Вжух. ну а следующий эксперимент у нас будет в GTA 5 не ожидали я тоже не ожидал потому что что-то я Ну, в общем, можно сказать, что я, типа, слоупок и не смог нормально найти эксперименты, но, типа, в Дускаусе я их тупо не нашел, А тут их много. И, ну, сейчас посмотрим. Да. у меня в, в эту девицу. Насколько сильно может вот машина, она фул прокачана, вот, то есть полностью вообще. Так, надо радио вырубить. Насколько сильно мы сможем разогнать ее То есть, э, спидометр у меня обычно вот показывает между 80 и 100. Это вот самое максимальное, которое вот я смог сделать. Вот если разогнаться прям сильно. Это тачка фул прокачана, это машина Майкл, сюжетная. Э, то есть, вот обычная его машина то есть я ее полностью кардинально поменял ну не считая цвет говнюк и э, сейчас мы выйдем на трассу чтобы нормально поехать и э, увидел чтобы мы увидели это совсем что, что красноречим то в общем чтобы мы увидели какая максимальная скорость на спидометре может показываться э, я вангую то, что больше ста он не сделает либо потому что я тупой и не умею водить нормально в ГТА машина либо из-за того, виду ну, из того, то, что просто это самая максимальная скорость но я не знаю, как у нас получится сейчас мы вот так вот поставим меточку я до нее доеду, сейчас я поставлю на паузу как доеду, я сразу же включусь с приездом э, спешу заметить, что я чуть-чуть приболел, поэтому я такой э, тупой, не могу нормальной идеи сказать. И у меня вот нафиг, постоянно я носом. царям, конечно, ну блин, у меня жестко, прям плохо. Я вот специально для вас все записываю. И попробую, я вот, это вот сейчас снимаю в воскресенье, 9 вечера. И попробую это выложить в понедельник к 9 то есть я после того, как всему видео перекину, это все на жаркий диск сразу закину в редактор водобку и начну монтировать уже завтра, поэтому ждите. Ну что, мы приехали к месту, вот это вот трасса. Сейчас мы разгонимся нормально и попробуем одолеть разметку 100 км в час. Поехали. Поехали. Ну-ну-ну. Сейчас у нас довольно... Воу-воу-воу-воу-воу. Фига-фига-фига, мужчинам. Нихрена. Фига себе мы с какой скоростью едем. Твою мать Ладно, найду сейчас какую-нибудь машину Побыстрее, проверим на ней Ну вот, у меня выбор между Мотоциклом, вот вот этой вот Прокачанной, фу Малышкой и вот этой малышкой Эх, Давайте проверим На этой что ли Только она не до конца прям вкачана Ее нужно докачать Ну в принципе это не проблема Сейчас докачаем И... Э, по мгновению моих пальцев Конечно, нарезка будет хреновая как-то. Заткнись Я э, включусь в мастерской Три, два, один Ну что, Димка Джейстер у нас в мастерской Конечно же, заплатим за ремонт Вороня, максимально тормоза Максимально бампер Конечно Конечно Как вышло Двигатель максималка, глушитель максималка, клаксон, ну нафиг, фары, неоновые наборы, конечно же, весь везде где. Цвет неон, давайте, синенький. Так, фары, синон, пробит синона. Номера, пусть такими останутся. Окраска, пусть такая останутся. <coughs> Даже елки палки Каркас безопасности, конечно же, нужен. Крыша, задний неделю. Давайте так сделаем. Карбоновый, конечно, карбон. GT. Ух ты, не хрена себе машинка. Так, подвеска райлиная. Трансмиссия гоночная. turbo тюнинг. Так, колесики мы сейчас.. Пусть такие останутся. Так, цвет колес. Дизайн шин. Да что? Что? Я не знал эксклюзивчик говорить сейчас вот такой бог ты ж вот это эксклюзивчик так цвет колес мы давайте сделаем черненький так шины у нас дизайн будет заказной конечно они будут у нас пулистойки и дым также синий так и стекло тонировочка, тонировочка. ну что ж Сейчас я подъеду к трассе и проверим эту малышку в деле. Три, два, один. Ну что, мы приехали. Конечно, не без аварий. Эм, ну, чуть-чуть. И давайте протестируем эту машинку. великолепно прям найс ладно, ладно, ладно серия получилась и Каус объединили и гта объединили я надеюсь это вам понравится ну, лично мне понравилось особенно когда два раза на машине сдох ну что ж, если вы хотите по побольше такой фигни не говорите мы только рады и э, сейчас будет вот аннотация э, по моему видео. Там будет подписочка на мой канал, на канал Неон Дока. На она может не подписываться, я сам не подписан. А на канал Ройплей, который канал Димы, я стоятельно советую подписаться. Сам подписан, рад. Конечно, видео пока мало, но мы скоро организуем совместный стрим. И это конечно, реклама, но не совсем. Это просто дружеская помощь. Честно, я ни копейки за него, за это не взял. Поэтому подписывайтесь. Также ссылочка будет в описании. Если вам так удобнее Сейчас вылетит аннотация Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на все ссылочки, которые будут указаны в описании Скоро мы сделаем стрим Скоро будет такая же серия По Jutscalls или GTA или другой игре Также завтра будет записан Либо стрим, либо серия по Хотя нет, в понедельник вот, Чтобы вам полегче было понять Будет записана серия по метро Exodus И Хотя видео, возможно, выйдет во вторник, поэтому не бессути, я стараюсь. Просто вот реально мне сейчас очень фиго ввиду того, что я болею. Поэтому все, всем до встречи, всем пока. Сейчас, сейчас сделаю такой эпичный. Всё. Всем до встречи, всем пока.